Почему-то видео начинается только с третьей минуты. А это так и надо. Как начнется музыка? Допустим, одну минуту ничего не делайте. Когда минута закончилась, первым выходит right спорт шоу есть. Я хочу успех 100%. Yeah. Yeah. Понимаешь? Know, а не yeah. 50, не 80. На самом деле я очень люблю свою работу. И как раз вот студенты мои, и очень многие сегодня сюда пришли поддержать меня и посмотреть, и что-то сказать, что-то пожелать. Я очень вас люблю. только Сейчас это и фото вышло в Фотография платная, 100 рублей.